Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня наша очень тема интересная, как наши страхи а, живут в нашем теле, как они блокируют и как они нам портят жизнь. Мы семейная пара из Алматы савляем Мурат Тенебаевы, психологи, трансформационные тренеры, телесные терапевты и вообще хорошие люди. Мы уже третий год на, в онлайн выступаем, а более 10 лет у нас вообще, практика ä, именно в этой сфере, да, и ä, что за это время произошло. Пока мы в онлайн выступали, раньше мы подсчеты не вели, потому что работали в РОС. и вот как стали вместе работать, у нас очень хорошие пошли результаты, они были раньше, но они вот усилились именно за счет того, что <coughs> присоединилась, скажем так, мужская и женская энергия, да, и когда вместе, как говорится, веселее, усилились наши возможности. И вот более уже 4000 человек получили свои результаты именно на этом интенсиве «Исцеляющий сознание». Проводили мы уже 5 выездных тренингов в разных странах мира, в том числе у себя. Также проводили уже множественное число, именно тренинга тайского массажа. Вот сейчас еще ожидается один именно живой тренинг тайского массажа. И также мы его онлайн проводим. Проводили тренинг «Становитесь подобными ангелам». А, тренинг «Бабло есть». А, тренинг «Монетизируй свое дело». А, да, и а, тренинг «Исцели себя сам». Это вот наши те тренинги, которые они являются авторскими, которые мы проводим. Да? Также у нас много наработано авторских методик по массажу. Это тибетский массаж, это внесение очень хороших дополнений в тайский массаж, это массаж омоложения лица, это массаж разбуди свой коллаген, это массаж экзорциста, ну и так далее. Да? Вот этим мы занимаемся. Итак, дорогие друзья, сейчас... Я вам расскажу о том, что э, как же у нас вообще в теле происходит, да, вот как понять свое тело. Смотрите, мы все как-то привыкли вот говорить о том, что, э, ну, сейчас все многие у нас стали грамотными и говорят о том, что правая сторона – это папина, это мужская, мужской род, если в родовой разбираться, да, левая сторона – это мамина, это мамин род. И вот, конечно, в этом есть тоже… Тоже доля правды. Но если вот еще более глубинно знать о том, что как формируются блоки, язык нашего тела, да, он очень богат и очень многогранный. Вообще в нашей психике есть несколько разных уровней. Наше тело вообще можно рассматривать как э, систему голосов, которые, ну вот, э, систему вот этих полюсов, которые есть левый, правый, передний, задний, понимаете, верхний, нижний. И, конечно, это может быть ну, вот, голова, тело, да, туловище, конечности наши. да, И каждый полюс соответствует определенному психологическому аспекту нашей жизни. Переобладание аспектов по сравнению с другими а, вот, именно приводит... То есть должно быть все в балансе. Да? А если что-то преобладает, оно приводит вот к возникновению этих блоков, к, к образованию блоков между полюсов тела. Вот мы с вами привыкли как-то вот принимать решение, рассчитывая вот на свой разум, понимаете? Конечно, в этом случае вы будете рассчитывать, что вот как бы ощущаете по телу, что, например, ну, правая сторона вот у нас, например, ну, более напряженная, да, чем левая, или, наоборот, левая напряженная, больше, чем правая. Да? И мы, вот используя это вот, от физического полюса, переходим к психологическому аспекту. Ощущая, насколько напряженной, зажатой или наоборот, легкой и подвижной является та или иная наша часть тела. То есть мы с вами учимся понимать язык нашего тела. Например, это, конечно, очень хорошо диагностируется. Вот в телесной терапии диагностируется хорошо, когда человеку делаешь массаж. Да? Если вот полностью человеку хорошо сделать массаж, вот на уровне не просто вот его мять, да, как в классике делают, а именно вот эти блоки стоя, где вот напряженно, и это все выравниваешь, то, конечно, это очень хороший массаж человек получает, и у него тело быстрее выздоравливает. Почему вот мы всегда призываем, приходите на тайский массаж. Древние практики, это, практики утверждают, все, что пребывает внутри нас, неотделимо от того, что наблюдается вовне. А это означает, что вот то, что мы говорим, жизнь наше зеркало, тело наше зеркало, понимаете, любой конфликт между вот этими нашими полюсами, между нашими отдельными его частями, это отразится на наших внешних связях. Вот если у вас конфликтует внутри, вот болит живот, конечно, вы вот как бы не можете принять по поводу чего-то правильное решение а это отражается на вас правильно и в итоге вы принимаете неправильное решение а потом что вы научаетесь говорить как говорится самоуспокоением заниматься нужно вам просто в первую очередь вот, взглянуть <coughs> на ваши отношения с другими так будто вы смотрите в зеркало и вам ваше окружение покажет в первую очередь что с вами происходит коль мы говорим, что это зеркало. Но ну, не нужно это критиковать, не нужно это оценивать. А вот мы вас учим всегда включать в себе наблюдателя, подумать здесь, посмотреть, пронаблюдать. Вот, например, вы жалуетесь на партнера, да? Понаблюдайте, остановитесь ненадолго. И подумайте, нет ли у вашего тела, тела такой же жалобы на вас? Понимаете? И тогда вы многое будете это понимать. <как> Для любого партнера, который рядом с вами, да? Ну вот если так рассуждать, что правая сторона – это, конечно, наша мужская часть, это наша активная часть, это мыслящая, это рациональная, это вот внешняя контролирующая часть наша. Это вот характеризуется нашей вот этой... Настойчивую, настойчивостью, авторитарностью, вот нашей агрессивностью, серьезностью, диктует нам такие отцовские поступки, понимаете, отвечает за наши деловые качества, является нашей взрослой половины. Вот это вот наша правая сторона. А левая сторона ⁇ это наша женская, это наша восприимчивость, это наши эмоции, это наша артистичность, это наша игривая часть, это наша пассивная часть, это наша духовная часть. И, конечно, осуществляет связь самим с собой, собой, вот, обеспечивает вот эту нашу целостность восприятия, диктует, конечно, материнские поступки, заботу, созидание. И границы между правым и левыми, левыми аспектами можно рассматривать как разрыв между действием и существованием, если у нас есть такой разрыв. То есть действие и существование, понимаете? Если это существование, это действие, да? То есть мужская внешнее, женское внутреннее, да? Окружающее вот с собой, понимаете? Окружающими и с собой. Вот это вот наше, вот наше тело, да, если так взять. Конечно, анатомически правое и левое полушария в теле перекрещиваются, потому что всегда Мурат говорил, что лечится человек вот так, да? И левое полушарие... Контролирует правую часть и включает аналитические такие вербальные процессы. А правая полушария отвечает за левую половину, включает творческие процессы и целостное восприятие. Поэтому, когда вы желание загадываете, если вы будете, например, только говорить о том, что вот умственно, да, вот что, да, вот, там вот так-то, вот так-то визуализировать, это не получится. То есть нам нужно вот этот творческий процесс, нам нужно вот это восприятие, понимаете, ощущение получить. И вот тогда оно и сбывается. Отношения между правым и левыми аспектами могут рассматриваться как отношения между мужским и женским, между внутренним мужчиной и внутренней женщиной, что отражает наш вот внутренний брак или развод. Понимаете? То есть внутренний союз или развод. Как бы вот несогласие, да, или соответственно, или вот такое, как говорится, соглашение, да, соглашение вот между сторонами. И рассматривая взаимодействие права и левого аспектов, конечно, интересно взглянуть на отношения между родителями. Mm -hmm. Mm -hmm. У них происходило это. Конечно, массажи мы всегда, вот, когда массируем, вот это вот видно, вот особенно часто это видно, когда мы массируем руки или ноги. Вот как вот эти блоки, как вот здесь вот происходит, понимаете? Даже вот есть некоторые в организме, в теле у нас точки, по которым можно понять. Вот человек, например вот э, недавно, вот у нас сейчас второй поток пойдет, живого тренинга тайского массажа, вот когда первый был, там вот, возможно, вы в Ютюбе смотрели, мы уже, по-моему, эту запись выкладывали, вот э, массировала я одному парню ножки, а ну, парень вот за 20 ему где-то, но тело у него как будто у 70-летнего, понимаете, оно такое блокированное, да, оно не гнется, не мнется, и вот э, когда я вот э, просто... Э, массировал эту точку, это у нас есть там стопы, да, мы начинаем со стоп, и вот по стопам очень хорошая тоже диагностика идет, вообще в стопах у нас в проекции всех органов, да, и там понятно, что у него вот перекрыта вот эта вот его поддержка, понимаете, человек до того размагничен, то есть у него нет вот этого. И как же, как же он будет твердо стоять на ногах? У него уже колени не гнутся, он, у него страхи такие. Вот. И вот таким образом, а если все это разблокировать, все, этот человек что, пойдет, нормально будет работать, потому что у человека есть хорошая профессия, которую вы можете всегда прокормить, а он, у него нет нормальной работы. Понимаете, он уже сколько лет он не может жениться, потому что понимает, что э, потом, э, конечно, у невесты сейчас такие запросы, да, что потом будет. Понимаете? Поэтому, конечно, он это как взрослый человек уже понимает но ничего не сможет делать, потому что у него тело заблокировано. Вот до того вот эти блоки у него вот, вот сидят. И это на массаже очень хорошо заметно. Конечно, передняя часть тела – это наша вот то, что мы выставляем на показ. Она у нас ухожена, да, вот, особенно мы как бы смотрим на свое лицо. да. Она вот, как бы как наша презентация да, представляет, нашу артистичность, нашу уязвимость. Все, что вот у нас есть, это вот то, что на лице, да, как бы все, все факты на лицо, да, и вот а человек, смотр, посмотрев на лицо, он уже понимает, с кем, возможно, имеет дело, то есть это как бы по умолчанию у нас это передается, а вот спина, спина, у многих болят, болит спина, да, а многие к нам приходят вот с жалобами спины, это, конечно, у нас вот эта невидимая часть, потому что мы спину так, ну, не видим так, да, вот это неявное, это вот то, что скрываемся, это вот то, что вот об этом мы говорили сейчас, это такой панцир, это наша защита, это вот наша вот эта вот стойкость, понимаете, это вот это сдерживание, это вот отступление, понимаете, вот это принуждение всего. Это вот, как еще говорят, темная сторона, это как бы бессознательно, понимаете. И, конечно, вот эта граница между передней и задними частями тела можно... Рассматривать как разрыв между сознательным и бессознательным еще, видимым и невидимым, ядром и скорлупой. Вот, вот такие вот э, есть знания по телу, которые и все, конечно, еще знают. Да? Вот, и не принятие вот этих э, темных, нежелательных сторон наших, связанных со спиной. Понимаете? Делает не, нас вот неспособными принять себя. Вот мы целых два месяца с вами говорили о том, что вот как принять себя, да? Вот там тоже мы про тело говорили, и здесь вот еще раз говорим, что как вот это вот проявляется, как вот эти страхи проявляются. Мы стараемся не замечать свои отрицательные стро, стороны, отбрасываем все нежелательное, говорим, не дай Бог, да? Мы как бы стараемся этого не замечать. То есть занимаемся самоуспокоением. От этого это не, не, как говорится, не проходит. Понимаете? И, конечно, мы создаем все условия для боли в спине. Вот таким образом вот происходит боли в спине. И, конечно, это вот и неудивительно, что столько людей болеют, да? болит спина у них. Потому что мы отбрасываем все, чего боимся. Мы думаем, если мы отбросили, оно от нас отстало. Нет, конечно, не тут-то было, да. И, конечно, есть такие причины напряжения, боли, она не выясняется, она никак ну, вот, не диагностируется, да. <клево> Естественно, это более глубокий уровень, о котором мы говорили, то есть где вы закладываете в эти закрома. А вообще, конечно, боли в спине чаще всего это такой приглушенный стресс, Понимаете, потому что спина, как панцирь принимает на себя вот такой первый удар, да, как щит наш. И э, у многих спина вот до того росла, этот э, напряжена, ее тяжело расслабить, понимаете. И поэтому, когда делают массаж, многие как говорят, ну что вы меня гладите, давайте сильнее, сильнее. Они думают, вот им нужно вот это вот куда-то вот как хочется, да, вот так. А на самом деле это, конечно, неправильно, потому что это потом возникает другое. Это еще больше спазм, это еще больше зажатия зажатие Мыш, мышц, понимаете? Поэтому, конечно, здесь вот, как говорится, когда вот, а, змея выходит из своей норки, когда ты с ней а, ласково разговариваешь, да? А если ты этого не делаешь, если ты, наоборот, на нее кричишь, выходи, выходи, да? Она что делает? Любой зверек, он, наоборот, еще в норку забьется, да? И здесь то же самое, понимаете? То есть именно вытаскивать боль нужно по-другому. Это вот тот стереотип, когда именно больно делать нельзя. Массаж вообще боль не, больно делать нельзя. Вот. И, конечно, верхняя часть тела наша тоже, она демонстрируемая. Это наши контакты, это наше общение, это наше стремление, наша поддержка, действия, мышление наше наблюдение, наша легкость, А вот нижняя часть, это больше вот, где ножки наши, да, это фундамент, это опора, это устойчивость, это наше равновесие, это контакт с землей, это, как говорится, стволы-корни. Она, конечно, менее видимая, она интимная, она личная, она сексуальная. Вот. И, конечно, нужно вот эти вот движения, ходьба, перемены, да, у которых это у многих не происходит, и начинается стопор, начинают ножки болеть, потому что ноги должны двигаться, они у нас не двигаются, да, такие боли. А, и, конечно, вот а, грань между вот этим верхней, верхней и нижней частью тела можно увидеть как разрыв между верхом и низом, небесами и землей, общественным и личным. Понимаете, вот такой разрыв идет, да, нету, нету вот этого как говорится, вот этого танца общего, идет разрыв такой, да, и в благоприятных обстоятельствах мы чувствуем себя, конечно, одинаково в обоих аспектах, а вот кто не чувствует, значит, это повод задуматься, как же эти блоки на вас действуют, что с ними делать. Мы должны переходить свободно от личного к общественному, от, э, то есть от верхнего к нижнему, от нижнему к верхнему, понимаете? То есть это должна быть такая свобод, свободная часть. А мы зажимаемся. И иногда мы привязываемся к одному аспекту. Если вот вы видите вот тела такие не соответствующие, если вот верх вот такой, да, а не с такой, это уже идет то, что уже не соответствует тела, понимаете? Или наоборот, не с такой, а верх вот такой понимаете это тоже несоответствие нашего тела да? то есть нету органичности вот и конечно это очень много создает такого дисбаланса в теле а постоянный результат этого постоянное вот это раздражение или страх конечно это происходит когда нами обладевают такие вот эмоции Обладевает эмоции, когда нам нужно к логике перейти. Или обладевает логика, когда нам нужно перейти к, к эмоциям. Вот, понимаете? То есть мы показываем а, общественное лицо, когда требуется интимность. Или мы показываем интимность, когда требуется общественное лицо. То есть вот таким образом у нас идет вот это вот... А...